привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и вы уже давно просили меня подавить и показать что здесь находится под водой так вот пришел тот самый момент когда мы решили подавить и посмотреть что же все-таки в панаме интересного шипит заправленный Так, а дайвить мы будем с нашими друзьями. Здесь стоит лодка такая, называется Parla Revival. Колин капитан Катамарана, его девушку зовут Мартина. Она дайв инструктор и она покажет какие-то прикольные места здесь, потому что ей это нравится. А у ребят есть свой YouTube канал, ссылочка будет внизу. Ну что ж, давайте идем посмотрим, как они заряжают баллоны, потому что им я отдал свой дайв компрессор для того, чтобы они позаряжали свои потопали. А вот они наши друзья. Так, компрессор нужно сейчас слить э, влагу. То есть вот здесь конденсат собирается, особенно если климат влажный и жаркий. А климат здесь действительно жаркий. Проверяем баллон, который у нас стоит на зарядке. Он действительно чуть-чуть горячеватый. Так. Этот, он у нас пустой, ничего в нем нету, даже не шипит. Идем дальше, смотрим здесь, что у нас здесь. Вот это выключатель у нас, которым включается и выключается сам компрессор. Мы его сейчас трогать не будем, потому что он работает. Большой двигатель на 220 вольт, он крутит, собственно, сам компрессор, который качает воздух уже под давлением далее у нас этот воздух вот по всем патрубкам там собирается создается давление через компрессор и он идет вот в этот стакан в котором собирается конденсат очищается и потом направляется в фильтр фильтра вам сейчас покажу вот там находится фильтр который фильтрует влагу и всякие примеси гадки ну и манометр чтобы понять сколько у нас давления уже текущего а вот это Фильтр, вот вы видите, эти белые шарики, это силикогель, а сверху э, карбон, господи, уголь. То есть сюда попадая воздух, из него удаляется вся влага, потому что влажным дышать тяжело. А черное это уголь, который уже, собственно, является фильтром, и вы получаете чистый воздух уже на выходе, который, собственно, и заправляется непосредственно в баллоны. Ну что, теперь баллоны у нас заправлены, и мы готовы собирать оборудование. И ехать на дайвинг. Ну что, шипит, полный. У нас беседишки готовы, купусы готовы, шмот надет, ласты готовы. Теперь это все загружаем в Эльтузик. Оборудки куча. Сейчас еще заедем за баллонами. Ну что, теперь собираем. Полный комплект, чтобы этим не заниматься на воде. Собрал, отдел, упал. Так, беседушки собраны. Yeah. Не, это я в камеру говорю. Ты уже? Ну, будем надеяться, что да. А теперь это все загружаем в летузик. Вот. Дина у нас готова для нырялочки. Да мы сейчас зашли на катамаран Парла ревайвал к нашим друзьям. И с нами э, едет Мартина. Кстати, где она? сейчас найдем сейчас найдем дима загружается хочешь жить беги no, так это три. мартина i want to film you это наш инструктор по дайвингу в инструктор Okay, yeah, we're here preparing for going diving, I'm very excited to take my friends, and yeah, let's enjoy and see what happens. Let's have, maybe we'll catch a fish as well. Okay, but you can while diving. We'll see. No, no, that. we need to be sustainable, <laughs> only Lion fish. okay, because it's an invasive fish. You're planning barbecue. <laughs> yeah, yeah, so usually are going diving and I'm planning the party okay party. preparing preparing parties we're back maybe we have some barbecue waiting for us uh, it depends good. just we don't have anything with us but if we catch If we come back right no, I'm <laughs> If we come back, yeah. care of <laughs> If we come back, very we'll positive back. approach. Если мы вернемся... да. If we <return. laughs> Is it how safe you Ну что, мы готовы нырять? Ready for diving? Yes, we are. We've been talking all this for ages. <laughs> yes. Yeah. <laughs> тут глубина, не yeah, wait. Are you guess. going to do it in the water? Yeah. It's okay. more, more no, that. it's fine. I think we can do it and jump uh, from a boat. Really? Yeah. Um, it's I've, up to you, doesn't matter. I like the water. okay. It's way more comfortable and my back is safe. Okay. If <laughs> yes. you do it every day, you need to protect your yes, back. Exactly. <laughs> try to do it in the water no? or maybe you'll you you help me you know if not i, I i'll show you ready like to dive ready yeah oh he's coming <laughs> final okay Ну вот мы, друзья, вернулись с дайвинга. Начинаем упаковывать оборудование, потому что оно уже даже успело у нас просохнуть. Мытье оборудования, как вы понимаете, это обязательная программа. Мы его просто опреснили и вот сейчас сложим там, где ему место. А дальше сегодня у нас будет небольшой апатий. И, между прочим, пати будет на катамаране Parlay Revival, на котором мы сегодня ныряли. И, собственно, Мартина оттуда. Вот. <laughs> так, все, я все складываю, потом вернусь. about this. Well, I don't know much about it. One of our friends is like, oh, we should have a barbecue. I've got a lot of sausages and that. I'm like, yeah, sure. Well, Collins away, so we we'll just have a big party on his boat. So which friend? Ah, uh, Colombian. It's just But a then... friend or something else? No, I don't put that Себя я тоже хотел. Ну что, друзья, вот у нас э, уже закончился этот день. Мы поныряли. Мы пришли от наших друзей с э, катамарана Parlaй Revival. Пьяно, весело, классно, но тем не менее день подошел к концу. Дина, может, хватит там ковыряться Нет, уже? Давай хватит. собирайся и идем спать. В общем, мы идем спать, друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. А, комар! Вот это, Ха, это поймал. Реально. Ну, в общем, теперь нас кто-то будет кусать минус один. <laughs> Все, друзья, спокойной ночи и, или у вас день, но неважно. До скорой встречи уже через несколько дней в новом выпуске. Бай-бай.